Всем привет! Меня зовут Игорь. Вчера я сделал лазерную коррекцию зрения в клинике доктора Ишиловой. У меня был минус 1,25. Я, собственно, как и многие, наверное, не слегка переживал перед операцией, но, как потом оказалось, напрасно. Операция прошла очень быстро, совершенно безболезненно. Мне даже в процессе операции было слегка любопытно, что там происходит. Когда я пришел домой, мне сказали, что возможно будут идти слезы, и это обычная реакция глаз после операции, но даже этого не было. То есть совершенно никаких болезненных ощущений у меня не было. Я делал коррекцию по методологии смайл. Сегодня я вот пришел на следующий день после операции в клинику. Мне проверили зрение и сказали, что у меня теперь зрение 150% что очень здорово. Вот, теперь как бы, моя жизнь можно разделить на до этого дня и после. Вот чему я очень рад. В общем, собственно, не мучитесь, приходите, делайте операцию, и ваша жизнь станет намного ярче.